Приветствую! В этом видео мы разберем как работать с графическими объектами в торгово-аналитической платформе ATAS Все графические объекты находятся на графике вот в этой вкладке Вот список графических объектов и список значков Значит, Ниже находится комбинации клавиш которые отвечают за удаление, копирование за отмену Вот здесь это все написано то есть удалить выделенное delete, удалить все Control Delayed, ну и так далее. Интересной особенностью работы с графическими объектами есть то, что можно любой графический объект копировать на тот же инструмент любого таймфрейма. Ну, к примеру, как это делается. Рисуем трендовую линию, выбираем. Зажимаем левой кнопкой мыши на начале, где мы хотим, откуда мы хотим рисовать трендовую линию. Например, вот отсюда. да? Левая кнопка мыши один раз и тянем до того места, которое нас интересует. И опять нажимаем левой кнопкой мыши один раз. Вот мы нарисовали трендовую линию. Для того, чтобы ее копировать, ее нужно выделить. Выделяется любой графический объект нажатием левой кнопкой мыши на нем. Вот появляются такие квадратики. Это говорит о том, что в данный момент графический объект выделен. Нажимаем Ctrl-C. Выбираем график другой. Вот, например, это у меня часовой, это пятиминутка, а это часовой. Нажимаем Ctrl-V. И вот у нас этот тренд, пятиминутный тренд на часе, как смотрится. Можно копировать с часа на пять минут, ну и так далее. Значит, удаление происходит кнопочкой Delete выделено. Так, а также, когда выделен графический объект, можно его клонировать. То есть наводим на него мышку, да, нажимаем Ctrl сначала, потом левой кнопкой мыши один раз и держимся и Ctrl и левую кнопку мыши, и вот клонирование у нас происходит данного трендового, трендовой линии. В данном случае можно и этот клонировать, как хотите. Вот. Значит, когда графический объект выделен, вот таким вот квадратиком, его можно зайти в его настройки, нажав правой кнопкой мыши. Это на, на любом графическом объекте происходит. В данном случае у нас у трендовой линии настройки луч. Это продление вправо до бесконечности. Стиль отображения. Это у нас пунктир, точки и так далее. Цвет. Ну и ширина, толщина. Это ясно. Ну, вот, собственно, по трендовой линии все. К примеру, хочу я удалить вот эти две линии. Я беру их, выделяю, да. Именно выделил я две крайние линии. Нажимаю просто Delete. Эта комбинация, опять же, находится вот здесь. Удалить выделено. Delete. Видите, вот написано. Удалить все. Ctrl Delete. Ну и так далее. Так, по э, трендовой линии все. Вертикальная линия. Например, хотим мы нарисовать вот здесь вертикальную линию. Вот. Э, выделяем ее. Заходим правой кнопкой мыши и смотрим. Ну, в вертикальной линии немного настроек, собственно, от нее ничего не требуется. Это режим отображения, цвет и ширина. <coughs> Горизонтальная линия горизонтальная линия э, имеет уже немножко больше настроек нажимаем выделение левой кнопкой мыши нажимаем правой кнопкой и заходим в ее настройки и видим что здесь есть использовать alert такая функция э, значит и условия э, использования этого алерта если мы ставим галочку использовать alert то при определенном условии, вот, например, сейчас у нас расстояние до цены алерта 0, когда цена будет касаться, коснется 100, вот на данном случае 120, 840, то будет звучать звуковой сигнал. Вот здесь вот э, в расстоянии до цены для алерта можно выставлять количество в шагах цены, то есть в данном случае у нас RTS, да, то э, расстояние до цены для алерта это э, 3 шага цены. Э, значит Три шага цены это 30 пунктов, 120 840 минус 30 пунктов. То есть, если цена дойдет до 120 810, я услышу звуковой сигнал. Значит, как настраивается звуковой сигнал? Можно настроить любой звук. Для этого нам нужно сначала скачать или самому записать звук в формате WAV и кинуть в папку Sounds. Значит, Где находится эта папка? Заходим в мой компьютер. Диск C, программ Files x86, ищем папку Advanced Time and Cells, ищем папочку Sounds, вот она. Вот, собственно, по умолчанию идет 5 алертов. Вы можете сюда кинуть хоть 100 алертов, назвать их по-своему, и вот здесь вот нужно будет писать их название без расширения. То есть звук в формате WAV без расширения. Вот формат можно посмотреть. Вот такой вот формат. Должен быть. ВАВ. По звукам все. Так, значит, фон и цвет текста. Что это такое? Когда у вас стоит использовать Алерт, есть окошко всех Алертов. Оно находится в главном окне. Вот здесь это вот. Сейчас я закрою. Файл, новый и Алертс. Вот это окошко всех алертов. То есть, если будет сработан алерт там, то фон и текст будет выделяться именно вот здесь, в этом списке, тем цветом, которым вы настроили изначально. Вот, это по звуковым настройкам и алертам. Так, что у нас еще у горизонтальной линии есть? Ну, стиль отображения, это ясно, да? Текст... Есть, помимо, то есть помимо звуковых да, сигналов, помимо цветовых э, настроек, можно горизонтальную линию еще и подписать. Да, там. Надпись. Ок. И вот у нас появляется это слово, то, которое мы написали. Так. Ну, цвет и ширина это все понятно. да? Ну, собственно, по горизонтальной линии все. Очень полезная горизонтальная линия, потому что... Можно ставить алерты, не дежурить сутками возле графика. Очень полезная функция. Так, дальше. Fibonacci. Левой кнопкой мыши один раз. Как трендовую линию. Один раз нажимаем и тянем. Отпускаем и тянем до того момента, который нас интересует. Вот до сюда, например. Да? Значит, в Fibonacci выделяется линия по диагонали. Вот она. Вот. И нажав правой кнопкой мыши, мы заходим в настройки Fibonacci. И они тут расширенные. Значит, есть продлевать линии. Сейчас я покажу. Продлевать линии вправо, влево или вправо. Есть такая э, настройка. Значит, расположение текста. Можно по разным углам сверху и снизу располагать. Так, отображение уровня 1, 2, 3, 4, 5 настраивается в процентах, то есть можно гибко настроить абсолютно, ну, то есть по умолчанию идет стандартно, да, FIBA, но вы можете настроить в свою абсолютно Fibonacci, которая вам угодно да, в любом процентном соотношении. Также цвет каждой линии. Так, по Fibonacci все. Рулетка. Значит, выбрав рулетку, например, отсюда мы хотим посмотреть. Один раз, нажав левую кнопку мыши, и тянем до, до того места, которое нас интересует. Например, до, до сюда. Да? И вот мы видим, что сколько у нас баров. 36 баров. За сколько времени? За 3 часа и 14 минут это все прошло. Да? Значит, сколько, какая цена? 2890 пунктов вот это расстояние. Собственно, все вот эти настройки можно выделить левой кнопкой мыши, как любой графический объект, опять же, и зайти правой кнопкой мыши и посмотреть, что она нам может произойти по настройкам. То есть, отображать время, дельту, то есть, все это здесь гибко настраивается. Рулетка, собственно, она и есть рулетка, чтобы показывать все, что мы в ней настроим. Так, по рулетке все. Дальше. Треугольник. То есть, к примеру, Нарисовать мне хочется треугольник, да? Я веду отсюда до сюда. Это А э, и Б и С, вот будет вот здесь. Вот. вот собственно треугольник. Его можно тоже перемещать, клонировать. В общем, все как обычно, как с любым графическим объектом. <coughs> так. Прямоугольник. Классная штука. Вот, например, я хочу посмотреть на часовом графике, да? Нажимаю прямоугольник часто, кстати, использую. Например, хочу посмотреть эту вот расторговочку, да? Вот эту. Выделяю ее, да? Левая кнопка мыши один раз. Копирую Ctrl-C. И хочу посмотреть на 5-минутном графике, да? Хочу посмотреть, как была расторговка вот этого квадратика. То есть, выделяю этот график и Ctrl-V. Вот у нас, собственно, и есть. Вставилось вот этот графический объект. И можно посмотреть, что у нас тут было. Чего да как. Настройки цветовые. Прозрачность фона, стиль, все остальное настраивается, нажав правой кнопкой мыши на квадратике прям, прямоугольнике. Так, удалим. Дальше. Профиль рынка. Профиль рынка это очень полезный графический объект. Можно за отдельный кусочек графика посмотреть профиль рынка абсолютно всего. То есть вот мы берем по времени, да, он ограничен, и по ценовому диапазону можем передвигать и смотреть, как была расторговка там или, или вот здесь, вот, да. Очень полезная функция, когда он выделен, этот графический объект, опять же, заходим правой кнопкой мыши, и вот есть такие функции, как э, отображать валу Ареа, э, зона границы стоимости, прозрачность его, э, линий, есть продлевать линии, то есть максимальный объем продлевается э, вот таким вот образом, и отмечается на графике ценовым таким вот 120 100 да вот в этом месте было ну и так далее есть отображение high low есть прозрачность фона пропорции ширины режим режим онлайн это в режиме онлайна считает профиль рынка так собственно по профилю рынка все значки есть текст, есть надпись, есть правая ценовая метка, есть левая ценовая метка, точка, ром, квадрат, э, стрелка вверх обозначается зеленым, стрелка вниз обозначается красным. Пару слов по э, копированию и удалению. Значит, э, если мы, к примеру, нарисовали много всяких трендовых линий, да, там вот так вот. Ну образно. Вот так вот. И хотим удалить что-то там ненужное, да, нам показать что-то ненужное. Там вот эти вот вещи мы выделили и удалили. Удаляем, кнопочка Delete. И вдруг мы вспомнили, что нам что-то было там важно, то можно отменить удаление, нажав комбинацию клавиши Ctrl-Z. Вот оно возвращается назад. Собственно, это все, опять же, комбинации клавиш находятся. Вот здесь вот отменить Ctrl-Z. Вот, собственно, и все по графическим объектам. Спасибо за внимание. Больших вам профитов и маленьких стопов. А с платформы АТАС это все реально.